Всем привет. В Новороссийске на избирательном участке номер 3708 неизвестные забросили в урну белые листы, а после в сетях это назвали вбросом. Провокация произошла во время пересменки членов УИК, когда бюллетени и списки передавались другим членам избирательного участка, а в самом помещении для голосования проводилась санитарная обработка. Как рассказал руководитель ТИК Евгений Берендяев, После обнаружения записи был открыт стационарный ящик для голосования, в котором действительно оказались белые листы.